Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сэми, и я преподаватель-носитель арабского языка. Выросла и окончила школу с отличием в городе под названием Назарет, расположенном на севере Израиля. Преподаю арабский язык и иврит с 2008 года как индивидуально, так и в группах, как отчина в Москве, так и онлайн. Приходите на мой пробный урок. Сюкран! Майсаляма!